Добрый день, с вами адвокат Дмитрий Бузанов. Задают часто вопросы об установлении, как это происходит, что это значит. Вот. А особенно вот в режиме военного положения ну, много детей сейчас остаются без родителей. И те, кто хочет помочь, реально интересуются, как это делать. И есть такие, которые вот думают, что если я усыновлю там, ребенка, то смогу с ним выехать. И в связи с этим там много всяких мифов, много появляются тех, кто хочет помочь это сделать. Ну вот поговорим об этом сегодня. Первым делом, на что нужно обратить внимание, это во время усыновления это происходит таким образом, чтобы права ребенка на воспитание его родителями биологическими, или другими родственниками не были нарушены, то есть и это должно произойти с максимально с максимальным соблюдением прав самого ребенка. Почему? Потому что, ну да, понятное дело, может ребенок быть в такой ситуации, когда не за, некому за ним ухаживать и так далее, обеспечивать его, но могут быть другие его родственники могут быть родители, о которых, допустим, неизвестно где они, поэтому при рассмотрении вопроса об усыновлениях, в службах по правам детей проверяются все обстоятельства относительно родителей ребенка. А вот во время военного положения может такое быть, что ребенок. В одном месте, а родители остались в другом месте. И сведения о том, что родители там, допустим, погибли, нет. Вот. То есть такое может быть, что они появятся. Вот Установить, ну, нужно установить, может ли вообще ребенок быть усыновленным. Есть ли у ребенка другие родственники? под которые могут о нем заботиться, потому что есть братья, сестры совершеннолетние, дяди, тети и так далее. То есть их в первую очередь всех разыскивают. Все это, всю эту информацию о ребенке можно искать через реестры, которые тоже в одном месте могут работать, в другом месте они не работают и так далее. Все от обстановки зависит. И обеспечивают эти службы приоритетную возможность воспит... воспитывать ребенка именно родственникам. Поэтому во время военного положения нельзя никак упрощать процедуру усыновления, это никак не стало быстрее точно, это стало наоборот дольше, потому что появились сложности процедурные. И это было не быстро в мирное время, то есть ну минимум полгода и то это будет быстро. Вот. То есть сейчас это точно не та процедура, которая поможет кому-то там оформить, установить ребенка и выехать в связи с тем, что вот мы установили, и появилось право на отсрочку и освобождение от мобилизации. Это точно не тот случай. Это только тогда, когда вы действительно хотите помочь, может быть, знакомый ребенок и так далее оказался в такой ситуации но ну, опять же готовьтесь к тому что это не быстро потому что и документы сложно найти и установить реальную ситуацию потери связи ребенка с родителями невозможно вот. возможны ну, при спешке допустить ошибки которые потом действительно могут повлечь э, установление происходит по решению суда может повлечь отмену этого решения суда теми, кто вот, или одним из родственников, или ну, вообще э, найдется родитель. Ну, конечно, до такого не допустят службы, но мало ли, понимаете. Потому что могут э, ну бывают случаи, когда подделывают документы, свидетельства о смерти даже приносят э, поддельные. Поэтому будьте очень внимательны в таких ситуациях. В соответствии с семейным кодексом усыновление это принятие усыновителями в свою семью ребенка на правах дочки или сына, которое осуществляется только на основании решения суда. Единая форма семейного воспитания, по которому ребенок полностью теряет связи со своей биологической семьей. Никаких других вариантов быть не может. Поэтому какие-то призывы к срочному усыновлению или там еще что-то это точно обман. Не поддавайтесь на такие предложения, это к чему хорошему не, не приведет. Точно будет нарушено право ребенка, и ну, вы, вы в конечном итоге, если у вас благие намерения, ничего не получите. Только какие-то расходы, нервы, еще и какие-то могут быть уголовные преследования. Бывают случаи, когда, вот, допустим, нашли какого-то ребенка, начинают распространять фото или видео ребенка и говорить о том, что вот ребенок там остался один, ему нужна помощь, там кто-то усыновить и так далее. Без согласия ребенка делать это нельзя. Можно там заблюрить лицо и, или вообще написать просто информацию о ребенке, что вот такой-то ребенок. Ну, описать его как-то и сказать, что временно может быть какой-то приют, но нельзя это делать вообще на самом деле. Вот, если кто-то хочет усыновить ребенка, то ему необходимо обратить внимание на определенные аспекты. Какого ребенка можно усыновить? Усыновить можно ребенка сироту, то есть ребенка, который лишен родительской заботы, ребенок. Э относительно которого есть нотариальное согласие на усыновление, которое дали родители и которое в обязательном порядке находится на учете по усыновлению. Этот учет ведут службы по делам детей и национальная социальная сервисная служба, дети, которые сиротеют в связи с военными действиями и еще не находятся на учете по усыновлению, не могут быть усыновлены поэтому начинать их процедуру усыновления невозможно, то есть просто взять с улицы ребенка и начинать усыновление никак не получится. Если дети имеют, опять же, братьев и сестер, и их нельзя разъединить, то есть детей надо будет усыновлять вместе, да, вот двое, трое детей, да, семья, допустим, осталась без родителей, то их надо всех двоих, троих усыновлять, нельзя одного установить. Такие еще нюансы есть. Кто может установить? Приоритетное право на усыновление, конечно, имеют родственники. И лица, которые хотят установить ребенка, обязательно обращаются в службу по делам детей по месту своего проживания. Ну или, допустим, если вы переехали, то по месту там, где вы зарегистрировались, как временно пере... перемещенные лица. Вот, они, эти люди собирают необходимые документы, проходят обучение. То есть, все, ну я же говорю, не так просто раз и все. И они должны еще доказать, что они соответствуют требованиям для усыновления и стать на учет кандидатов в усыновители. То есть, там целый список желающих не просто так. Ну, это, я же еще раз говорю, не, не просто. То есть, есть, список, очередь, обучение процессе могут выясниться э, ну, действительно намерение усыновить для чего вы это делаете вот только после этого можно когда уже пройдется проверка э, ну, непосредственно усы, прийти к процедуре усыновления вот кто обеспечивает усыновление детей это служба по делам детей она предоставляет официальную информацию о ребенка на ребенке информацию которая может быть усыновлен усыновлен и, в принципе, все взаимодействие происходит с этой службой. Вот. Решение принимает суд по месту проживания ребенка. Как правило, эти дети уже проживают в каких-то домах, э, дома малютки их там называют и так далее. То есть, вот, и там по месту нахождения этих домов э, в судах. Вот. То есть, если даже вы из другого региона, то придется ехать туда для того, чтобы суд рассмотрел это дело об усыновлении. Вот. И еще для усыновления, если ребенок может согласие свое давать, да, это, как правило, там 10 лет по возрасту и по уровню развития, но это психологи больше определяют, он еще может, ребенок, давать согласие свое на усыновление, может не давать. Вот. И в некоторых регионах, где сейчас активные боевые действия проходят, суды временно не осуществляют в полной мере своих полномочий. Тому, поэтому процесс усыновления может э, растянуться, опять же. Вот. И, ну вот есть, да, ссылаются там на конвенцию о, про защите, о защите прав детей, и там, э, что суд при рассмотрении таких дел должен максимально быстро. Это может быть относительно тех дел, где уже было направлено до на начала военного положение и там уже на какой-то стадии суд рассматривал может быть там переносит то есть тогда может более короткие сроки но новое производство точно не будут рассматривать скорее всего поэтому тут вряд ли что ну, ускорить точно не получится собирать документы ну, тоже большая сложность с этим если вы хотите помочь ребенку, которых установить невозможно, вам необходимо, вот допустим, знаете такого ребенка, обратиться в эту службу по правам детей. В Украине есть, существуют разные формы временного принятия детей, ну например, кто-то может принять семью, пока не будут найдены эти родители или другие род, родственники. Также, ну и как раз по, это тоже одно из оснований, что родители-воспитатели могут тоже пользоваться отсрочкой, от мобилизации. И, ну тут не будет полное усыновления, но будут, если в эту семью, опять же, там тоже процедура своя, не, тоже непростая, чтобы ну, заниматься воспитанием чужих детей, принимать на такую форму семейного воспитания поэтому тут тоже не все так просто все вопросы более детально по месту нахождения ребенка в службах по делам детей нужно обращаться тем более у них есть ресурсы и возможности для того чтобы посмотреть по реестрам установить личность родственников родителей и так далее и тогда уже будет решать, решаться вопрос не исходя из ваших интересов, а исходя из интересов конкретного ребенка, какой ему статус давать. Либо ребенок-сирота, или ребенок, который лишен родительского, родительской заботы и может быть временно устроен по опеку, попечительство в приемную семью или детский дом семейного типа. Вот. Поэтому... Ну вот, в принципе, разъяснил, что делать. Если вы находите таких детей, да, видите, что ребенок остался без родителей, то обращайтесь в эти службы, они точно вам помогут. Ну, попробую еще прикрепить сюда ссылки на... Министерство социальной политики и, может, список каких-то социальных телефонов, горячей линии, куда обращаться. Вот. Спасибо тем, кто смотрел, тем, кто смотрит, тем, кто ставит лайки и делится видео. Вот. И за подписку спасибо. До свидания.